стоять все на пол нет не стреляй может лучше в нее. у нее никого нет или застрели старуху все равно и умирать раньше всех нас а он нелегал мелкая сошка не такой уж большой проступок. отличная парочка Скверный денёк сегодня. Может закончим его лучше, чем начали. Мне нужна машина и пустая дорога. И чтобы никто за мной не ехал. И чтобы никто за мной не ехал. Попроси аспирин. И аспирин. Еще и модиум. И модиум. Если не сделаете то, что я прошу. Застрелю булышника. Застрелю булыжника. Ну ты сволочь. Ты их не видишь, но они там, со снайперской винтовкой. Достаточно высунуться на пару сантиметров, и когда увидят на лбу красную точку... БАМ!